Приветствую всех из леса. Через лет я учил лес. Погода стояла сухая. Грибов не очень много, потому что шел за волнушкой. Ой, волнушки сухие. Я, например, пошел в проверить шел ловушку. Сейчас пойду в места, где растут волнушки. Смотрю, может, там есть. Видите, сухие, но вот такие экземпляры попадаются. Но я их не хотел собирать. Хотел чисто волнушек набрать, но в этот раз мне не особо повезло. Пойду к ручью. там обычно их много. Надеюсь, я хотя бы короб свой соберу. Погода жаркая стоит. Несмотря на то, что конец, конец августа, последние выходные лето. Вот. Половушка у меня поры опять, опять попались. Я пересмотрю, может там лисица будет. Ну, ветер, у меня одна ловушка стояла. Вот далеко, там дерево высоко было дерево от ветра постоянно шевелилось и соответственно снимает пустые кадры сейчас я ее перевесил посмотрим что получится Это следующие выходные надеюсь прийти и там что у них будет интересное не только вороны вот такие вот грибы а то как-то вороны лисы это уже неинтересно. это обыденность О! там еще грибы не грибов то на самом деле много и в принципе они нормальные, плотные, не сухие, не червивые как многие пугали, говорят, все, любовь нет, либо то есть только они мне особо то не нужны, но собираю, сушу, родителям и дам вот только папоротник у нас в лесу встречается места, бывает, очень много, как здесь Ведь поменьше, такое ощущение подальше, не можно сплез какой-то другой какой-то южный кстати, он в столовушке, я попались вороны и, и в прошлый раз, и в этот раз да, я обычном обычно там прикормку даю. Прилетел ворон, посмотрел, поклевал и начал звать, просто начал каркать. Бля, к сожалению, эта, эта ловушка. звук не записывает, пишет какой-то шорох. Вот. стал звать и пролетел другой ворон, или, вор, или ворон, как ворониха, не знаю. Какие у них взаимоотношения. Удивительно. Зовет покушать. Просто прошлый раз про самое было. Прилетел, плюнул и стал звать. Прилетел второй. Или вторая, я не знаю. Там. Так, рябина интересная есть в этом году? Надо еще рябину пособирать будет, если она есть. Вот я просто вижу рябиновое дерево, но там, ну, стына, маленькая. К сожалению, в городе-то полно. В городе собирать не будешь, и у нее получается очень вкусное рябиновое, очень вкусное варенье получается. Не хочу стологию. Рябины, рябина, варенье. Так. Знаете, маленькие, но все равно пустые. Хотя бывает и на таких и на маленьких много ягод. Ну, много, но ягоды бывает. Пойду я туда кручу. Там как раз растут рябины и должны быть волнушки. Вот, туда иду. На юг. Я шел сейчас на запад. Теперь повернул. У сегодня мало времени. Надо на... 14.30 уже быть, 40, 30, быть на стовке, ехать домой, к сожалению, У меня еще три часа запросил, я еще тут пробегусь. Красота. Это чтобы я ни разу не был, но, в принципе, все, И на той, хотя плагину можно мне нравится там склон. мне не особо нравится, жираю я и, и озеро сидеть, да, а вот по лесу кататься ходит тяжело сейчас я пойду вниз на фонт той сопки зайду немножко, и там много раньше волнушек было а в северный склон довольно мокро там должны они быть вот в этом месте Да, в этом У меня сушеный время осталось, но потом можно делать. Будет. А с яблоками. Так они все пустые. Почему так несправедливости? В городе полно. В городе же не будешь собирать. Спускаюсь вниз. Там, кстати, хорошее было. Была барушка поляна с большими крупными ягодами. Вообще такая отличная просто. В этом году я собрал барошки. Порядка 25 литров оказывается. Я посмотрел размеры. Видеорки Так трехлитровые. Отлично. Ягоды у нас хватит. И 17 литров черники уже собрал. Но это не предел. Сейчас бы пособирал, но мне сегодня служба. Надо идти. Обязательно будет. Вот я перейду через ручей там и немножко вверх поднимаюсь и буду в сторону дома идти собирать грибы. Там отличные места. Именно для волнушка. Волнушка места. Остальные грибы мне сейчас не нужны. Я так, забрал полпакетик, но только для сушки. Редной суп я, может быть, в ход скажу, Для супа наберу. ни один ребенок любит. Да и сам я не против. О, сушеный волнушка Или что там, непонятно слишком высохло. Тан рябина пустые. Не знаю, что у нас есть такие грибы. Мы почему-то здесь назвали шампиньоны. Может и так называется. Короче, вот они когда поспевают. Если то идет, наступить, то идёт... Вот, ну, маленький вот. Не знал, что у нас такие. Давай, я думал, они у, у нас не растут. Смотрите, какой выглядит. Такое небольшое чистое зеркало. Тут брали воду, там вот на горе побочники ставили. И время войны там юбаня была, постройки, и они сюда спускались за водой. Летом, соответственно, зимой -то. И так, наверное снег топили. Такое историческое место, боевые действия. Кстати, интересно, здесь же на дне озера наверняка что-то есть такое, со времен войны. Надо магнитудочку купить, как она называется. Торсмагнит накидаешь, втаскиваешь. Было бы довольно интересно подоставать.